Привет, меня зовут Ян, я являюсь тренером энергодыхания. На данный момент я провожу практики по энергодыханию в городе Росов-на-Дону. Подписывайтесь, приходите, будет мощно. И если вы хотите получить максимальный эффект от практики энергодыхания, то вам стоит соблюдать 5 основных шагов на пути к этому ритуалу. Итак, поехали. Шаг первый. Личное время. Выберите для себя любимого личное время, где вас никто не сможет побеспокоить. Отключите мобильные телефоны, уберите все, что вас отвлекает. Только вы и практика. Все. Шаг второй. Это пространство. Подготовьте ваше пространство так, чтобы вам было там комфортно и уютно. Обязательно проветрите помещение. Можете зажечь аромалампу. лампу. Также рекомендую воспользоваться маской для сна, так как показывает практика. Э Погружение в процесс энергодыхания усиливается благодаря полной темноте. Шаг третий. Это музыка. Через музыку вы будете получать именно ту информацию, которая способна будет с вами творить то самое большинство в виде звука, слов и дыхания. Через музыку вы будете трансформироваться. И позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы это были качественные наушники, а если позволяет ваше помещение, чтобы это была качественная акустика. Шаг четвертый. После того, как мы сделали три основных шага, теперь переходим к самому главному – это к вам. Перед практикой сделайте небольшую гимнастику, йогу или обычную зарядку, что умеете, с целью подготовки вашего тела для поступления новой энергии. Также выполните дыхательное упражнение пхастрика для активации легких и внутренних энергий. Пятый шаг – это намерение, это не просто гонять воздух под музычку, а это мощный ритуал накачкой жизненной энергии. Вы должны понимать, для чего вы это делаете и быть готовым столкнуться с различными страхами, блоками, болью, зажимами, которые могут происходить во время практики. Так освобождается ваше тело от этого. Вы энергия, из которого состоит ваше тело и в первую очередь мы будем накачивать именно ее. Приходите к нам на тренинги и мы прокачаем вас как следует. Поехали!